Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатьюкс. Сегодня у нас урок номер 74, четыре номер семифор, и его темой является безличные предложения. Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Дорогие друзья Поработаем В этом формате Итак Я думаю многие знают Что есть предложения личные Есть Предложения безличные что такое личные предложения? Ну, например, я пишу письмо. Mm. Сеня покупает машину. Mm. Рита mm. ездила в Париж. Mm. Или там мы садим растения. Поезд прибыл вовремя следующим летом мы будем отдыхать на море везде присутствует местоимение я, он, она, Рита там, или автобус врезался в стену везде значит есть личные местоимения или существительные, которые являются главными предложениями что такое безличные предложения? Это когда они используются в предложении в кратком обычном, вместо какие-то или существительные, как главные члены предложения. Вот, например, мы знаем, что теплый вом. Теплый это будет вом. Холодный cold. Жаркий ход. Мороз frost frost дождь, rain, солнце, sun, туман, fog. fog, а нам необходимо сказать, вот, вы хотите идти на улицу и спрашиваете, например, того, кто зашел в квартиру, ну, как там на улице, что там, дождик, снег там, или, ну, вам должны ответить, it's warm. It is WOM буквально вот здесь It is WOM или сокращенно, сокращенно It's WOM WOM It's WOM значит буквально ну, означает, что на улице тепло нельзя сказать WOM потому что будет теплый ну, скажите теплый воздух значит WOM air, air воздух если так а вообще необходимо сказать it's вам It's warm. Холодно. Холодно. It's cold. Или it is cold. Буквально это есть холодный. Так образуется безлишнее предложение. It's cold. Мы хотим сказать, что на улице жарко жаркий жаркий ход на улице допустим жарко it's hot it's hot it is hot морозно морозно вот слово frost мороз it's frosty it's frosty дождливо дождливо it's rainy It's rainy. дождливо, Rainy. Солнечно. Солнечно. Вот слово солнце. Sun. sun, Солнечно. It's sunny. It's sunny. Я специально написал. It is sunny. Это все равно, что it's сокращенно. It's туман туман как будет? fog fog значит туманно будет it's foggy it's foggy или как в данном случае it is foggy it is foggy вот и все, дорогие друзья ничего здесь сложного нету итак, дорогие друзья наш урок номер 74 близится к завершению нам необходимо вкратце в конце подытожить Итак безличные предложения для того чтобы образовать безличные предложения в настоящем времени и сказать что на улице тепло кратко или холодно или морозно или дождливо необходимо помнить, что используется местоимение it и глагол быть из в настоящем времени это самые главные безличные предложения нету местоимений нету главных членов предложения существительных которые обычно ставятся в начале значит необходимо использовать элемент э, местоимения it и глагол из в настоящем времени холодно, it is cold тепло it is warm солнечно it is sunny в конце добавляется и sunny морозно it is frosty и так далее здесь ничего сложного нет на этом дорогие друзья наш урок номер 74 завершен. я желаю всем вам удачи успеха Подписывайтесь на мой канал PTA Gorbatux. Делайте комментарии, ставьте лайки. Это все влияет на продвижение и на трафик моих уроков. На этом я завершаю и с вами прощаюсь. Всего вам доброго. So long. Пока!